итоге совместного проекта Казанского федерального университета и Минкульта. Мы подобного рода конкурса проводим в последние годы достаточно много, потому что интерес студентов, общественности вот нашей отечественной истории, кетубской истории, татарской истории резко возрос. С расчетом на будущее представители ЮРФАК, Института экономики и финансов КФУ обсудили комплайанс-риски. Нашими гостями сегодня будут представители ПАО, «КамАЗ», ПАО Нижнекамских нефтехим и аудиторских компаний. Всем привет! В эфире универ а в студии Карина Саяхова. Министерство образования Российской Федерации представило рейтинг медийной активности вузов за февраль 2022 года. Рейтинг отражает показатели работы вузов со СМИ, официальным сайтом и социальными сетями. В десятку лучших вузов вошел Казанский федеральный университет. Прошел финал конкурса Тархана, в рамках которого победитель получит бюджетное место в Казанском федеральном университете. Как проходило интеллектуальное состязание, кто же занял первое место, узнаем в следующем сюжете. Я сегодня так исполняющий обязанности ректор обещает, что при поступлении в Казанский университет, если вы поступите, мы тоже найдем меры вашей поддержки. В национальной библиотеке Республики Татарстан прошел финал и церемония награждения победителя в рамках конкурса Тархан. Данное мероприятие направлено на поддержание в памяти молодежи Татарстана истории тюркских народов. Мы подобного рода конкурсов проводим в последние годы достаточно много. Потому что интерес студентов, общественности вот, к нашей отечественной истории, к тюркской истории, татарской истории резко возрос. Ну и это связано и с столетием татарства, очевидно. Да? Это один из этапов наших больших проектов. Инициатива была наша, Института международных отношений. Но и здесь я вот с большим удовольствием хочу сказать, что Министерство культуры с которым у нас сложились очень хорошие отношения, добрососедские отношения, творческие, они прямо ухватили за этот проект. И во многом именно Министерство культуры оно обеспечило финансовую сторону. Испытания были не из легких, ведь так знать историю, как наши участники, сможет не каждый. Например, в одном из заданий ребята должны были распознать настоящий исторический артефакт, лишь взглянув на него» курс 1 это выявление талантливой молодежи и чтобы лучшие из лучших поступали к нам ведь мы в основном формировали вот эту программу целевого обучения за счет тех предложений которые формулировал всемирный конгресс татар министерство образования ну а здесь мы вот проводим такой естественный отбор по итогам конкурса стали известны имена четырех победителей. Абсолютным среди них стал Ильнур Амирханов, ученик восьмого класса школы номер два в селе Актаныш. Конечно же, я рад победе. Хочу поблагодарить тех, кто меня поддерживал. В первую очередь, моего преподавателя Амирханова Инсафа Автаховича, который вел меня по этому пути. Планирую ли я в будущее поступление в КФУ? В международных отношений? Скорее всего, да. Как говорит сам Ильнур, любовь к истории привела ему его бабушка. Любовь к истории привела моя бабушка из материнской линии. Через боиты, привояты и рассказы о деревне Искрядд, расположенной недалеко от Булгар в Спасском районе, из которого она родом. Валерия Карташова, Фарид Оглэ, Универ Универньюз. 25 марта в Казанском федеральном университете пройдет 14 серия научно-популярного проекта про наука в КФУ под названием «Техно-Ночь». В этот раз ночь в университете посвящена современным технологиям, искусственному интеллекту и нейросетям. «Техно-Ночь» развернется во втором учебном корпусе по улице Кремлевская 35, 17.00 до 22.00. Представители юридического факультета Института экономики и финансов Казанского федерального университета обсудили комплайнс-риски. Изучение этой темы позволит магистрантам КФУ освоить новую образовательную программу. Подробности в нашем сюжете. 16 марта состоялся круглый стол на тему «Эффективное управление комплайнс-рисками на уровне хозяйствующего субъекта». Участниками собрания стали представители юридического факультета и Института экономики и финансов Казанского федерального университета. Цель нашего круглого стола – встретиться с представителями бизнеса и поговорить о функции комплайнс в работе хозяйствующего субъекта. Нашими гостями сегодня будут представители ПАО «КамАЗ» по Нижнекамск, нефтехим и аудиторских компаний. Комплайнс-риски – это риски, которые возникают при несоблюдении организациями определенных законов, правил и стандартов. Ограничения устанавливают надзорные органы. Соответствие нормам в сфере комплайнса обычно касается вопросов экономики и юриспруденции. Также специфических областей, например, противодействие финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции. Для того, чтобы минимизировать эти риски, и экономисты, и юристы, находят такие вот точки соприкосновения для того, чтобы с одной стороны обозначить, наверное, новый тренд в профессиональном обучении, потому что юрист вот будущего, он кто? Кризисменджер или он все-таки вот такой классический юрист, или это юрист цифровой экономики, вот с таким набором легалтех и, соответственно, мы должны понять, кого мы будем готовить на перспективу. Углубление в сферу комплайенса позволит юристам выйти на новый уровень образования. Круглый стол даст ответ на вопрос, кто же такой юрист будущего. А в 2022 году откроется новое образование. Юристы не могут оставаться в стороне от функции комплайенс. И мы постепенно внедряем преподавание дисциплин, связанных с комплайенсом в наши образовательные программы. А с 2022 года мы открываем новую магистрскую программу «Антикоррупционная деятельность» и «Комплайнс», куда с удовольствием ждем наших абитуриентов. Карина Бравцева, Александр Кузнецов, Универньюз. Какие произведения Братенского хранятся в отделе рукописей редких книг Казанского университета? Смотрите в нашем следующем сюжете.